При обсуждении теории симуляции всегда упоминают матрицу. Люди вели ожесточенные споры о реальности матрицы. Мы живем в симуляции. Нами управляет какой-то игрок. Это игра? Мир без правил и контроля. Но в чем смысл жизни? Все искусственные. У меня вообще нет тела. Я это код. Последовательность цифр, которая воспроизводит себя. Вибрация. Нет ничего настоящего. Я покажу людям то, что вы скрываете. Сбой в Матрице. Смотрите в кино.